здесь пройти? О, так, не нервничаем. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Little Nightmares 2. У нас на очереди с вами больница. Мы уже немножко в ней походили. На нас напала рука. Всю жизнь на меня нападает рука. Эх. Да, да, да, да, да, да. Нам нужно вот эти вот Uh, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Нам нужно взять вот этот вот предохранитель и отнести его в левый отсек. Мы там еще с вами не пошарили. Меня очень смущает вот этот чувак, который сидит здесь. У него нет ног, у него нет рук, но... Нет, у него есть ноги. Я боюсь, что он может встать однажды. Восстать и допасть до меня. Ладно, давайте смотреть, что здесь. Угу. Коляска. Вон там вот. Ага. Нам нужно будет в ту сторону. Там дверь как раз таки красненьким горит. Сейчас нам надо найти еще один предохранитель. О! Погодите. Электрический стул. Надо что-то туда закинуть. Может, искали что-то? Шестая, давай, ну. Нет? Или я показал ей, да? Вот она теперь должна сделать это сама. Нет. Окей. Я вижу сохранение. А, -а, -а нам эта дверь вообще не нужна, понятно. Точнее, не нужно ее открывать. Шестая, бы куда побежала? Куда ты побежала? Эти конечности можно брать? Нет. А, нет, можно. А, вот это неприятно. Ой, как неприятно. Что? Она двигается, когда свет мерцает. Все, бежим! бежим. Все нормально. Все окей. Свет. Он не любит свет. Стоп! Свет! У нас же есть фонарь. Манекены работают, когда света нету. Они все так делают. Вон еще один. Еще двое. Блин, да что ж игра меня так нервирует? Еще трое. Окей, дверь не открывается. Давайте вот так присядем и ползком. Или меня просто пугают. Или никто из них не собирается на меня нападать. Или они просто все дохлые. Я не знаю... Ой, как жутко. Кто-то выбил эту дверь. Мой фонарик замерцал. Главное, не сдавать никаких шумов громких, да? И ведь в этом задача моя основная. Ну-ка. Блин, это точно будет двигаться. Или этот. Или все они. Надо было одеть мягкие шерстяные носочки, чтобы так не шлепать ножками своими. Слышите? Ой, блинышки! Тихо. А! А! А! А! А! А! А! А! Нет! Не хочу! Под кровать. Этот урод не встанет? Нет, нет, нет, нет, нет, все, ты не живой. Там еще за шторами что-то. Как они грамотно с помощью геймплея научили нас, как нужно поступать с этими манекенами. Вот это мне не нравится. Блин, они мне все не нравятся. Нет! Нет, нет, нет, воу, воу, воу, воу. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Мы продолжаем на тебя светить. Чуть не... Он нет, уже наклонился. Уже наклонился. Сволочь. Блин. Стой. нет, а -а -а! нет, Отсюда выйти теперь. Нет, а! слушай, я себя загнал в ловушку случайно. Так, попробуем, знаете что? Давайте попробуем. Просто пробежаться, может быть. Побежали. Нафиг вас всех. жопу вас всех. Так, давайте попробуем здесь так пробежать. Раз, два, троих собрали. Повернулись. Повернулись. Есть. Теперь не смей фонарик подводить меня. Что у него с рожей? Вот так вот медленно. Главное продолжать на них светить. Пожалуйста. есть а -а -а -а. А -а -а. так хорошо здесь само по себе светло <реклинг> <реклинг> как это стрёмно ну давай чуть не забираешься Куда ты? Эй, стой, стой, стой. Я не понимаю, ну цепляйся. Ну. Еще раз. Еще раз. Вот, теперь он забрался. Не знаю, до этого не забирался. Я не виноват. Слышите? Что-то происходит. Что-то есть. Слушай, мне кажется, эту часть сделали гораздо стремнее. Тут больше вот этого вот эффекта зловещей долины. Ну прям слишком омерзительно выглядит. Так, нельзя сюда пролезть. Ага, нельзя. А, а, нет, нет, бежим! А! Офигеть! Нет! Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Беги, мой мальчик! Под кровать! Это надолго тебя спасет, но беги дальше! Пожалуйста! Ой, я не был готов к этому! А, мы должны заново всю часть пройти! Кстати, смотрите, там глазик изображен, кто нарисовал его! Сыр и глазик. Крыса? Фу, как жесткая. Ладно, бежим. Ау. Оу, простите. Ну давай, сейчас, вот чтобы прям... Прям четенько все было. Хорошо, он сам на них светит. Нам об этом можно вообще не думать. Так, фонарик, перестань мерцать. Теперь нам надо бежать. Пожалуйста, пожалуйста, идти. Правильно, правильно. Ползи наверх. О! Быстрее! Они еще могут шкаф этот дурацкий опрокинуть. Мы здесь. Все? Жить можно? Что это? Какие-то губки? Это мочалки? Это мыло! У, -у, у Блин, нельзя поднимать мыло. а а, -а, -а нет нет нет нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Что? Мне надо его покатать? Не катается. Может быть, мылом смазать? Смазаешься. Так, что-то не так. Вперед его не прокатить, не назад, не прокатить. Слишком тяжелый. А может быть ту коробку с мылом? А, нет, не работает. А может, этому челу, чтобы он помылся. Так, ну... Э -э Стоп. А что если кинуть мыло прямо туда, в окошко? Да кинет? Нет. Так, ну явно дело в нем. Понятно, здесь нужна шестая. Тогда что можно здесь делать? Так внимательно. У нас есть коробка с мылом. Мы можем отсюда доставать мыло? Не можем. Мы можем дернуть рычаг еще разок? Ой, ой, ой, ой, ой! -ой. <свёк> Надо его привести сюда, наверное. <клышь> Намыло бы, может быть, ему. Чтобы он обмыло, споткнулся, упал, развалился. Ну, просто как в порядке бреда. <с> Нет. Погодите, сейчас мы попробуем это сделать еще разок. Сейчас мы попробуем раскидать мыло вот здесь вот. Прямо у входа. Так... Я уже говорил, что я в квестах самые дурацкие решения подбираю. Вот. Сейчас вы наглядно все увидите. Ну а вдруг? Будьте я разработчиком, я бы сделал что-то подобное. Окей. О, блин. Главное самому не подскользнуться. А! Какой-то жуткий! Это не сработало. А могло. Сдохни! Ха -ха -ха -ха. Оп! Я подсказнулся нам или сам. Черт. Я знаю, что сейчас будет. Сейчас случайно свет отрубит, да? Так, так, так, так, так, так. Нет, не отрубили. Но было бы очень нервозно. Где мы? На, сколько можно? Какого фига? А, черт. Будь ты проклята. Да что тебе? О -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, о, о, стоп, стоп, стоп! Да блин, как мне здесь пройти? О -о -о, так не нервничаем. Слушай, ну такое обилие манекенов, я даже не знаю, я даже не знаю, что ты от меня хочешь? Это слишком много. Так. Кстати, пытаемся как-то обижать, а, сволочь. А, можем пройти между ног у него. Отлично. Во! Так, бегом! Бегом! Они бы сейчас поломится за мной. Так, что? Табуреточка? Да так, допрыгну. Не допрыгнул? Пуч. Стоп, мяч. Смогу. Хрень какая-то. Так, стул. Не знаю, что. Ни в какую сторону не двигается! Почему он не допрыгивает? Теперь он это сделал. А -а -а. Есть. То, что нам нужно. Давай, шестая, не спит, а, блин. -а -а. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, вот вечная проблема. Знаете, когда идешь мимо коробки детской, и там дети в мячик играют. И случайно мячик перекидывают через забор И просят тебя закинуть обратно А у вот тебя сил не хватает у -у -у! Прошу, выпусти меня Все, а -а -а -а -а. все, закрыть О, вот этот эпизод Вот этот эпизод Блин, каждый эпизод здесь Что с учительницей, что с ними Ой, случайно накинул? О, Белиссимо, просто великолепно. Она возьмет второй? Берет. Молодец. Так, шестая, ты знаешь, что нужно делать. Делай. Ах. Фух, все, этот этап тоже пройден что будет дальше. А дальше мы едем на лифте. Никогда раньше не визуализировали так подробно спуск на лифте в этой игре. Что-то сейчас будет. Я слышу уже что-то. О oh май год, В морг пришли. Я думаю, что такая игра, как Little Nightmares, не могла бы появиться в любое другое время, допустим, раньше, потому что вот графика, которая здесь показана, вот только с помощью нее можно передать эту атмосферу, то, как свет ложится, модельки, анимация, и тут явное вдохновение Сайан Хиллом было. Вдохновление, я бы сказал. Это будет правильный, да? Что это такое? Все, полезли отсюда. Нас к чему-то готовят, очень неприятному, судя по всему. Должен быть некий сумасшедший ученый, который все эти манекены создает и... И оживляет их потом. И прикольно, что по сути для... Патолога-анатома. А... Па я... Уа-а! -а Патолога-анатома... -анат сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, возьми... Да возьми-то палку! Он не берет ее. Он, блин, не берет палку. Так вот, по сути, для этого патолога а а аматома? анатома, патолога анатома, люди это просто набор запчастей каких-то. Наверняка должно быть так. А, вот же дубинка. А зачем мне ту палку хотел? Так, секунду, в сторону. Ага. Забить ее на смерть. Не прыгай. Есть. А -а -а. Так. Ломай. Вон еще одна. Это все та же рука или это спауницы новые? Все хорошо убежало. Не работает. Шестая. Тужна помощь. Хорошо. она Молодец. Обе прыгнут. прыгнул? Да что тебе? Ух, попал на меня. Так, хорошо, готовы сразу первая и вторая. Надо просто агрессивно сразу бить, сразу бить, сразу бить. Все? Мы можем, Шеста, но ну, пожалуйста, быстрее. Нет, они будут бесконечно идти, пока они не справятся. Давай. О нет! О нет! Он промахнулся. И я промахнулся. Мы стоим друг друга. Так, все, некуда отступать. Давай, Ты быстрее, работа, раб. Работы. Ай, нужна моя помощь. Все, я тебя понял. Ты прости, я перенервничал. А что это? Это маски? А, да, зловещая долина во всей красе. А, обожаю. Что это? Что там? Он сейчас сломает эти полки. Так, пойдемте-ка отсюда. А вот и он. О! Да, эта игра стала гораздо страшнее. Стоп! А! А! Что я неправильно сделал? Я включил свет, из-за этого все. Это ему не понравилось. Нам поставился идти? В темноте? А, жесть. Да, нам нужно идти просто по стелсу. Не включать фонарь. Вот он собирает эти детали. Нет, он их а, что-то снимает наоборот. Вообще не ожидал такую тв... Как личинка огромная. Ты такой жирный. Нет. О, нет, не поднимай кровать. Не поднимай кровать. Он увидел меня. Увидел? Окей, он может поднять кровать. Все, все, все, стоим, ждем. Пусть отойдет, От... отползет. А посмотрите, он прям коленями прилип к потолку, да, но непонятно, как будто гравитация у него по-другому работает. Ну конечно, уже жирный, у него свое гравитационное поле. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. В какую сторону мне надо? Вон кнопочка. Как мне на нее нажать? Чтобы на нее нажать, мне нужно забрать кубик какой-то, да? Все, можно? А, нет, не сюда, не сюда. А ну, зачем ты ползешь туда? Он осматривает пациентов. Но он заботливый врач. Окей. Он, он нюхает. Он говорит пальчиком вот в этой... В этом... мой шанс. Прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя, все. Все. Осталось только... Какой сюрприз нас ждет там, интересно. Как только мы нажмем на кнопку. Так, под кровать. Не надо. Не надо, не надо, не рискуем. Здесь нормально? Не увидит. Так, погодите, не тропимся. Окей. О! Под кровать. Нет, нет. О, черт, надо было бежать. Хорошо, тогда побежали Побе... Да блин, чертова геймпада, ненавижу вас Как, как ты хочешь, как О, промахнулся, нет Нет, нет У нас есть шанс, есть шанс Какую он кровать хочет взять? Он видит меня? Нет. О блин, видит меня. Фу, этот взгляд. Хорошо, давайте попробуем сделать как-то так. Все, сейчас он нас точно не видит. Он сейчас попытается там пошерстить, посмотреть, потеряет нас, да. шанс а ну да мы бы в любом случае не успели от него уползти а -а -а. о ребятки вот это жестко так что там дальше а что там дальше мы узнаем в следующей серии. Я очень надеюсь, что вы в шоке от увиденного, потому что это стрём. Это так прикольно и стрёмно одновременно, я вот обожаю. Блин, вот сейчас я знаю, что пройду эту игру, и больше не во что будет играть. Вот не будет чего такого клёвого, хотя, может быть, дополнение будет к этой игре выпускаться, и тогда мы еще с вами покайфуем. Огромное всем спасибо, что смотрели, с вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, обнимаю, и надеюсь, что вам ночью не будут сниться маленькие кошмары. Всем пять. И... А, фак, наушники. Дурацкие наушники. И всем пять.